Сервис по организации заметок для совещаний Хьюга получил пассивные инвестиции от Google и Slack. Это очень хорошо показывает текущую тенденцию, насколько важна эффективность онлайн для проведения совещаний и, в принципе, важна эта дисциплина. А поэтому сегодня мы с вами заобзорим совещание по Адизусу. Погнали! При этом автором книги является не сам Адизес, а является Шахам Адизес и Бен Лави. Основная идея книги – это уменьшить стресс от совещаний и эффективно использовать. Все мы знаем, что основная часть траты времени на совещание – это его неподготовленность. И поэтому Адизес делит их на два типа. Первый – это совещание, когда нам необходимо выработать решение какой-то проблемы. В проблемах по адизосу нет ничего плохого или сложного. Любая компания имеет текущие проблемы, и когда решит существующие, перейдет на новую стадию жизненного цикла и получит новые. Это абсолютно нормальная вещь. При этом в книге описывается, что возможности тоже рассматриваются им как проблемы. Второй тип совещания ⁇ это совещание по внедрению. Между ними довольно большая разница, потому что совещание по решению проблем подразумевают некоторую этапность, мы о ней поговорим позже, и а, должны выработать групповое решение. Даже некоторые организационные вещи, как рассадка людей, а, в них разные. А совещание по внедрению подразумевает, что мы не вырабатываем никаких решений, мы просто имплементируем их, мы доносим до людей информацию, что нужно сделать. Есть несколько типов совещаний по внедрению и мы о них тоже поговорим немножко позже. А сейчас по поводу рассадки. Кажущаяся очень простым элементом собрания, зачем уделять столь много времени расстановке участников. В книге уделяется очень большая часть времени рассмотрению именно формату того, как это проводится. И он очень разный. В совещаниях по внедрению люди должны сидеть полукругом или подковой и видеть друг друга. Между ними не должно быть преград в виде столов. И интегратор, который проводит самосовещание, должен быть сбоку. То есть люди вырабатывают, брейнштормят. Совещания же по внедрению больше похожи на учебный класс, когда перед участниками есть столы, записные книжки, и они просто записывает, что необходимо сделать. В совещаниях по внедрению есть несколько типов, бывают совещания по контролю, по донесению информации, по верификации информации, но все они одного и того же типа. Мы не решаем проблему, мы только ее получаем статус или доносим, каким образом мы будем внедрять то или иное решение, которое мы приняли на другом совещании по внедрению. А сейчас можно рассмотреть, какая же этапность в совещаниях по внедрению. Довольно все просто. Мы донесли информацию или проконтролировали какие-то статусы. А вот в совещаниях по решению проблем довольно много итераций. Давайте рассмотрим их список. Мы не будем углубляться в каждую из них, но будет понятно, что этих стадий довольно много. В книге определено целых восемь этапов по типу совещания по решению проблем. Это разморозка, накопление, смысление, созревание, озарение, приспособление, финализация, закрепление. На первых четырех, по сути, это э, вовремя начать, собрать всю информацию ее осмыслить, потому что разные типы людей, процедуры осмысления информации различны, как следствие и время, которое на это тратится немного разное. Задача интегратора это нивелировать разрывы между пониманием различных людей. Дальше идет созревание решения, а после основная часть это озарение. Озарение подразумевает, что мы приняли какое-то решение. В этапе приспособления есть инструмент QDD. Мы о нем поговорим в другом видео, потому что он заслуживает отдельного внимания. А дальше, после того, как мы согласовали через методологию QDD наше решение, мы производим финализацию и заключение. Это основные 8 этапов, через которые должны пройти совещания по решению проблем. И они позволят команде эффективно выработать решение и не размазывать сильно совещание во времени что дало лично мне нового изучения и прочтения этой книги я никогда для себя не разделял эти два типа совещаний а одиза говорит о том что их нельзя путать между собой потому что это два кардинально разных инструментария и подхода начиная и почему важно правильно рассаживать людей потому чтобы когда человек приходит на собрание и уже от атмосферы ему четко понятно чем мы будем заниматься либо мы будем сегодня решать проблемы интегрировать какие-то процессы думать над тем как что-то сделать либо мы сегодня просто решение уже принято и нам надо четко сформулировано записать задачи и имплементировать их в жизнь. Это очень кратко, если говорить о книге. В книге также есть игровые роли для каждого типа собрания. Кому будет полезно прочитать? На самом деле будет полезно прочитать всем сотрудникам и руководителям компании для того, чтобы понять, почему очень важно совещание проводить структурированно и не тратить времени друг друга. Не помню, кто проводил опрос, но э, около 40% рабочего времени тратится на неэффективные совещания. И поэтому очень важно сделать их эффективными. Не тратьте время зря и используйте методологии.